Приветствую, меня зовут Андрей, я сотрудник штаба Алексея Навального. Еще в январе нами был обнаружен подозрительный агитационный баннер, который вы можете видеть за моей спиной. 24 января я написал заявление в областную избирательную комиссию, после чего она также посчитала его незаконным. Уже 10 марта, осталась неделя до выборов, а компетентные органы продолжают изображать свою беспомощность. Но так ли они беспомощны, когда дело касается кого-то другого? Добрый день, друзья, полиция. Да, ну, да, сейчас, да, сейчас, да, да. Сейчас, да, да. Александр. По какому Можете по да. Я, у да. а, Федеральный ага. закон о выборах. Майор, полиция, Климов Игорь Владимирович. Майор распространением агитационного материала. Признано... Агитационного? Незаконного, да. Есть у вас что чтобы получали Под сегодня? Подождите, признано чем? Нарушение федерального закона. Нет, а -а -а. кем? Кем признано-то? Что именно получал? Я не понимаю, никакого Корруппе незаконного материала я не получал. сегодня заказывали в... Агентство полиграфическом коробке с подобной такой атрибутикой Навальный. А чем? Она ну, незаконная, что ли? выборов и так далее. Получали, нет? Она незаконная, какая-то такая атрибутика? Незаконные атрибутики я не получал. Против. Вы мне сообщите, какая незаконная, я же не понимаю, о чем вы говорите. Против выборов. Ну, что значит против выборов? Забастовку против выборов. Ну, так. это не плакать. Против выборов. Вот на этих плакатиках что-то против выборов. на Семерязево-1. Семерязе да. Я получал листовки, которые абсолютно законные. Вы мне скажите на основания. Листовки. Вы, можете и я... листовки. вы можете эти листовки продать? Нет, Они не могут. могу. Они вообще здесь да, да. Вы как раз сейчас пришли ко мне, говоря о том, что какой-то незаконный материал... А мы сейчас оказались понимаешь, в ситуации. Да, информацию. Вот. Ну да, да. А вы, а то есть... слова то менять местами не разговаривать нет, об этом сейчас. Нет, вот так вообще понимаешь? Есть... Я понимаю. То вот что, ситуация какая. Вам кто-то позвонил или что-то сообщили, что какой-то незаконный материал, какой вы не знаете, и хотите у меня выяснить какой-то незаконный материал. Я тоже не знаком, Я считаю, что, что какой-то. Так, а какой? Что, что, что за материал? Вы и наклейки наш хотите заказать? Что, что, что здесь деликатного? Вы пришли, сказали, говорили о каких-то листовках. Сейчас вы изымаете наклейки. Это похоже на листовки? Вы не Потому что вы не объяснили. Вы никаких законных оснований не сказали. Какие законные основания ваших действий? Вы должны как-то их подкреплять. Я вам покажу сейчас. сказать. И скажите, вы здесь скажите, скажите. Вы говорите, давайте на компьютере. Я могу что посмотреть, что Что смотреть? Я вам сказал, кто зашел. Почему? На каком основании? На каком? Что за, на каком? Что за на каком основании? Что мы делаем? На каком основании? Основание, что вам кто-то позвонил. Так, вы не знаете, что вы ищете. Вы не знаете, какие материалы. Законные или незаконные вы, судя по всему, тоже не знаете. И какое у вас законное это основание? Вы также можете в любой офис, любой организации зайти, и изъять у них э, все что угодно под такими основаниями. Это незаконные основания. И действия ваши незаконны. Вы сами понимаете прекрасно, что это никакого отношения не имеет. <музыка> да какое нарушение-то законодательства? Вы так и не объяснили. Какая агитация. Смотрите, какой классный плакат у нас получается, справедливость для всех, они произволосили. Вот как точно, как точно. А вы, вы с ними тоже, да? да. А можете представиться, пожалуйста? Сам начальник Да, Владимир Палоч. Или Владимир Владимир, Владимир, Владимир, Владимир, Павлович. Владимир Павлович. А можно очень быстро Сам за Вы хотели бы знаете, как именно сегодня в конце концов. Ну, как вы сторонники. Не вы. У нас большинство материалов сторонниками Вы считаете незаконным? <плес> я я я <плес> <то смотрю. плес> Вот можете показать, там прямая трансляция. Зрителям будет интересно. А вы признаки незаконной предмограданной агитации, может быть, знаете, скажете? Сообщите. Вообще, что у нас предмограданная агитация считается? Новое было положено проведение в области комиссии и в на что никаких действий по поводу этого баннера не было. То есть баннер продолжает висеть, и, как мне сказать, а вы понесли на все туда. На каком основании-то? Вы можете запишите. А можно вас спросить, а с какой целью вы сейчас забрали листовку? И вы а вы сколько, кстати, да, листовок-то забрали, а вернули? одну, Верно. Да? Угу. И вернули их две тоже. Да. Все нормально с ними, может. Вот Просто по оперативному каналу вот, определили, все нормально, может их брать-то и не стоит? Я веду прям утро в и mm -hmm.